Преображение польского спасательного буксира в современное российское исследовательское судно впечатлило известного западного военного эксперта Ха и Сатана и читателей его блога. О том, чем ВМФ РФ удивил иностранных интернет-пользователей, эксклюзивно рассказывает Полит Россия. Специалист по военно-морской технике Хаи и Сатан на своем сайте COVID Shores разместил статью об океанографическом исследовательском судне Евгений Гориглиджан. Глиджан. Недавно российские СМИ сообщили о том, что уникальный корабль проекта 02670, предназначенный для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ ГУГИ, готовится к ходовым испытаниям. В своей статье для COVID Shores Сатан уточняет, Евгений Глиджан результат глубокой модернизации спасательного буксирного судна PB-305, построенного в начале 1980-х годов на верфях в польском Щецине. Работы по превращению буксира в исследовательское судно велись специалистами Прибалтийского судостроительного завода «Энтарь» с 2016 года. А в 2020 году корабль был спущен на воду. Была проведена экстремальная модернизация, которая преобразила судно как визуально, так и с точки зрения его функционала и возможностей, пишет Сатан. В своем новом облике российский корабль может нести два пилотируемых подводных аппарата а также, возможно, будет использовать телеуправляемые необитаемые подводные аппараты. Судя по информации официальных источников, Евгений Гориглиджан предназначен для проведения экологического мониторинга, подводных работ и океанографической съемки дна. Однако ХАЭ ХАЭСАТАН утверждает, что у российского судна могут быть и другие «секретные» задачи. Так, блогер называет корабль шпионским и подозревает, что одна из его миссий — наносить ущерб коммуникационным системам, пролегающим по океанскому дну. Новый шпионский корабль Гуги Евгений Гарри Гледжан. Раньше это был океанский спасательный буксир. Теперь корабль для ведения боевых действий на морском дне, читай, атаки на интернет-кабели. Таким пояснением военный эксперт снабдил опубликованные на своей странице в Твиттер фотографии исследовательского судна МФРФ. Также участники обсуждения обратили особое внимание на ледокольный нос корабля. Евгений Гориглиджан произвел впечатление на подписчиков Х и Сатана, как и сам факт того, что из старого буксирного судна удалось сделать передовой исследовательский корабль, предназначенный для секретных миссий. У русских другое видение модификации буксира, заметил один из иностранных пользователей. Изображение корабля да и после модернизации также не оставили равнодушными участников дискуссии. Никогда бы не подумал, что это одно и то же судно. Впечатляюще, написал один подписчик Сатана. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.